да дам друзья! Не ожидали? А вот так вот тоже иногда бывает у братишки Скретча на канале. Сегодня в эфире вы сами видите, какая игрушечка, да, всем, как говорится, олдскульным игрокам и не только посвящается. Да, друзья, сегодня будем мы играть в Ведьмака и посмотрим на все его возможности и на геймплейчик в 2020 году. И, конечно же, вспомним, как это было, когда мы играли в него давным-давно. А, Напоминаю, что игрушечка 2008 года выпуска, но за. Послуживает почетное уважение среди фанатов жанра РПГ. И если ты не играл в эту игрушечку ни разу, то не считай себя фанатом РПГ ни за а, что. Ну и как обычно, по традиции, поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. А взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самым разным современным а, и не только видеоиграм. Приятного просмотра. Начинаем. Перед началом, конечно же, посмотрим на предисловие, чтобы всем было четко и понятно, каков же здесь основной а, сюжетик. Его звали Геральт из аривии Он был ведьмаком, убийцей чудовищ необычный контракт снять проклятие с дочери короля было достаточно провести ночь возле нее от заката до рассвета если бы только она не была смертоносной тварью стрыгой предатель наложивший проклятие Преуспел, снял проклятие и увенчен славой. Мир изменился с приходом Великой войны, часа меча и добра, часа презрения. Геральт исчез, но он не забыт. Впрочем, это уже совсем другая история. Так, ну что ж, выберем сложность для начинающих для начинающих или, конечно же, нормально. Я выберу сложность нормальную, потому что уже достаточно опытный игрок. И, конечно же, выберу клавиатуру а, с мышкой управления. Итак, друзья, начинаем. У нас территория Кайр Морхен. Зритель, специально для тебя погнали. Смотрим на еще одно вступление. Вот уже пять лет Северные Королевства пытаются залечить раны, нанесенные Великой Войной. Чума и голод терзают страну, и никто не считает их же. Уцелевшие воины разбитых армий эльфов и гномов скрылись в лесах и готовятся к своей последней смертной битве. Отвратительные чудовища хозяйничают в лесах, на дорогах, на полях полых сражений. В городах и селах люди задают себе один и тот же вопрос. Что стало с ведьмаками? Голубые горы к северу от Кайдвена, 1270 год. Со дня окончания Великой Войны прошло пять лет. Что ж, принято понять. Наш, наш ведьмак куда-то, смотрю, спешит. Мне кажется, он у нас ранен немножечко, да, так как держится у нас за левый бок. Прикрывает он, смотрите, одной рукой. Скорее всего, нанесли ему серьезные ранения, и он теперь просто убегает от какой-то опасности. Герон, гераль, Геральд! Кричат ему голоса. Не останавливаясь, Геральд запинается и падает И какие-то люди, я смотрю, там у нас вдалеке маячат Которые подходят к нему Свои это или чужаки? Сейчас, друзья, и проверим Кто это такие? Вам что надо? Вам что от меня надо? Но Геральду, похоже, пофигу И он упал без сознания Судя по их одежде, это, скорее всего, такие же ведьмаки, как и мы Да, друзья, это такие же ведьмаки Свои нас нашли И теперь, я так понимаю, куда-то везут вот на такой вот повозочке Как же здесь трясет, а как здесь трясет Черт возьми, амортизатора не поставили где? Меня очень сильно Лежи. трясет Лежи, все в порядке Не знаю, где ты был, но главное Что ты жив и среди друзей ну, что ж, Хотя выглядишь ты как покойник Утешил, утешил, братан Что я могу сказать Это уже хорошо, что попал я в руки к своим Я думаю, они Обо мне пока позаботятся и мне получится все-таки встать на ноги, да, и нормально двигаться я дальше. Я ничего не помню. Контузия. Скоро поговорим. Мы уже почти в Каэрморхене. Каэрморхен. Что-то знакомое. Что за Каэрморхен? А, это же цитадель ведьмаков. Ведьмачья цитадель, друзья, в первой части под названием морхен Точно. Как же я мог забыть-то? Да, очень давно это было. Некоторые моменты вспоминая буквально с вами прямо здесь и сейчас по ходу действий. Ой, какая здесь большая у нас локация. Как же здесь красиво. Игрушка, кстати, для 2008 года выглядит достаточно бодренько даже сейчас. То есть достаточно неплохой здесь графоний. Как вы, вы сами все видите прекрасно. Да, вот эта вот самая крепость называется Каир Морхен, пристанища а, ведьмаков. Которые, я так понимаю, остались. Выживших ведьмаков. Так, пришла наша лошадка, привезла нас на тележечки. Это, я так понимаю, тоже наши собратья. Какой-то бородатый усатый дедок. Один смотрю со шрамом на лице. И этот у нас, значит, белолицый, а светлолицый. Не помню, как его зовут. Тоже нас встречает. Мой дома. Отлично. Лео, зови трис. Наконец-то трис? Кто такая трис? Я думаю, многие знают, кто такая трис. Сейчас посмотрим. Так светла что-то замышляет и правильно думает, ведь здесь. Ваше под время истекает, ведьмаки. Радуйтесь жизни, пока можно. Затаилась угроза в очках. Я просто в шоке. Я просто в шоке. Ведьмаки доживают свои последние деньки, я так понимаю. Вступление, друзья, у нас это у нас лагерь, смотрите, здесь ведутся боевые действия, тренируется народ, правильно делает. Где так Где защита? Я так понимаю, этот туса... это усатый у них заглавного После всегда защита спины. Всегда. Да. Дает наставление. Всего два дня прошло, как тебя нашли. Так, так, так. Это твоя заслуга. Спасибо, Трис. Ты что-то помнишь? Взгляни. Помню движение. Пироэт, защита, удар. У тебя будет возможность это повторить сейчас. Не могу объяснить, но есть связь между нами. Ты была важна для меня. Геральт. О! Что это такое? Что это? Птички полетели. На юг, наверное, полетели птички-то. Так, опять этот светлолицы что-то заподозрил. Этот светлолицый постоянно чувствует угрозу, я так понимаю, да? Смотрите на него, какой он внимательный. Должен обдумать. Ты все вспомнишь? В Каэр Морхене время не спешит. Геральт тоже заметил. Что его что-то потревожило. Ха! Вышло! Что вышло? Неплохо. Откуда вышло? Отдохни. Куда? Как Геральт? Он готов уже выйти на большак. Я не знаю, я же не спец. Или спец? Все, меня все считают спецом. Так, что здесь за заварушечка такая? Так, идет наш светлолицей. Не помню, друзья, как его звать. На самом деле, напишите, пожалуйста, в комментах. Так, светлолицей заподозрил грузу. Он один! И тут явно, друзья, у 50 аренов за каждого вырядка. Он мой. Толпа народу на нас нападает, я так понимаю. Вау, это что такое было? Он даже так умеет. Цветлолицый, ничего себе ты даешь. Он даже магии, смотри, умеет легко управляться. мир у нас гости. Ничего себе, гостей у нас тут немало набежало, я смотрю. Ой, ой ой ой ой ничего себе их там много, а. Так, ребятки, надо что-то делать. Не нужно стоять столбом. Нужно что-то решать быстренько, иначе они захватят крепость. Правильно. Правильное решение. С тренажера? С какого тренажера? Где? С какого тренажера-то, я не пойму. Где тренажер? Так, все готовятся. Я смотрю, битва у нас, друзья. Внезапно назрела битва. Вот он мой ржавый меч. Давайте-ка уже возьмем и вооружимся. А то что мы совсем с дубинкой, что ли, будем воевать? Так, а, нам, нам тут сразу же предлагают обучение Наведите курсор на меч и нажмите левую клавишу мыши, чтобы поднять его. Проще простого. Проще, парный репы. Так, ребят, берем меч, чтобы атаковать врага. Щелкните по нему левой кнопкой а, мыши. По враждебным персонажам расположенных красных Так, это все принято понял? Так, берем, ребят, меч и идем помогать нашим. Так, здорово! Ты чих будешь такой, а? Так, получается, ребятки, получается. Получается, неужели у меня с первого раза получается? Не совсем, ребят, я забыл боёвочку в Ведьмаке на первом. Получается достаточно бодренько. Так, вот этого типа надо большого убивать срочника, Да, потихонечку помогаем и своим расправиться с этой нависшей на нас угрозой. Да, пошла, ребятка, драка. Необычная здесь система, на самом деле, боя. Что-то я как-то уже даже и, и не помню, как здесь правильно нужно махать мечом и нажимать правильно в такт, чтобы попадать. Так, все, я так понимаю, с первой частью мы разобрались. Как ты себя чувствуешь? Нормально, что. Хорошо. Отлично. Кто-нибудь знает, кто на нас напал. Обычные бандиты никогда не пошли бы в Кайерморхен. Это мы и так знаем, Меригад. Могла бы использовать свою расчудесную магию. Всему свое время Ламберт. А, это Ламберт с Нужно проверить все проходы. Идем в верхний двор. Так, да, ну что ж, ты сказал, значит, надо делать. А, вид от третьего лица. В режиме вид от третьего лица для управления движение используйте кла. А, это, ну, это понятно, что. Продвигаемся. Бабах, что-то не смотрю. Магии пользуются, разгребают просто завалы с помощью магии. Это же, черт возьми, ведьмаки. У них по-другому не бывает. Так, вход на новую территорию. Бастион. Бастион. Какой еще Бастион? Так, ладно, заходим, смотрим. Что у нас дальше? Какие будут указания, товарищи? Давайте уже разбираться с этой проблемой. Так что там так что? происходит? Что происходит? Пробуют пробить ворота. Кто там проб... Кто там. ой ой ой ой, -ой. Откуда это? Чудище-юдище! Откуда у вас это вообще? Я не понимаю. Это что за бонусы такие для вас? А это что? К сожалению, Фимера. не для нас. Трудная тварь. ой ой ой ой, -ой. откуда такие у вас червячки? Саволла, знаю его. Кто? Безумно тщеславный аморальный маг. маг здесь еще у них. Вот это его, смотрите, жизнь-то потрепала. Он как будто бы в чешуе какой-то ящерицы находится сейчас на данный момент. Так, ладненько. Вот с этой штукой надо что-то явно делать, потому что я смотрю, она нам, нам здесь всю малину сейчас испортит. Да-да-да, ребятки, вы, наверное, бы подготовились бы заранее получше. -по -по а то что-то я смотрю, похоже, мы в меньшинстве и в проигрышной ситуации. Они уже на верхнем дворе. Не очкуй. Тот тип в очках. Профессор. Наемный убийца. Ой-ой-ой, смотрите. Я чувствую магию. Среди них М -м. есть чародей. Чародей? Ничего себе он подкачанный. Это что, чародеи нынче у них такие, Профессор, да? Профессор, ты знаешь путь, веди. Профессор вот так с, с одного удара пнул, значит, по этой штуковине, и ворота закрылись, да? Ничего ему это... Особого труда никакого не составило это ему сделать. Профессор разыскивается в ридании, Тимирии, Каэдвени. Настоящий ублюдок. Так. М я не слышала о таком чародеи. Меригольд, мне куда интереснее, сможешь ли ты обезвредить Саволу? Остальная работа ведьмаков. Как Я попробую. Они приближаются. Химера, одно из опаснейших чудовищ, с которыми мне доводилось иметь дело, но она очень чувствительна к громким звукам. Так и что предлагает она на верхнем дворе. Локола. Именно. Эскель, Ламберт, остановите химеру и бандитов. Лео, отойди в тыл. Геральт, ты откроешь ворота в верхний двор. Когда мы окажемся там, Трис, сможешь остановить Саволу и его зеленого любимца? А мы тогда разберемся с профессором и неизвестным магом. Я что-нибудь придумаю. Давайте. Пустим им кровь до того, как отступим. Геральт, иди вдоль стены и прорывайся в башню. Там есть проход в верхний двор. Прорывайся? Один. Они просто бандиты. Пускай один из них известен, но он тоже всего лишь человек. Ты должен открыть ворота. Мы будем ждать у ворот. Удачи, Волк. Вот так вот. Ну что ж, принты, пойнты, усатый, волосатый. Как скажешь, мы выполняем сейчас команды и защищаемся от группы бандюганов, которые напали на Кайр Мархен. Так, ну что ж, следуйте за маркером на миникарте, чтобы а, проследить путь к цели. Наш Геральт сам куда-то бежит, я должен бежать на двор, как быстро у нас а, отображаются квесты, я даже не успеваю прочитать. Так, ну что ж, бежим, друзья, бежит наш Геральт прямо во двор, и тут что такое? Ой, какой здоровый человек! Так, секундочку, ребятки, нужно срочно дать ему отпор, пошли, пошли, поехали, ну что, давай потанцуем, что ли мы с тобой сейчас? Так, вы можете использовать серию атак, чтобы убивать врагов более эффективно. Для этого нажмите левую кнопку мыши, когда ваш курсор, курсор примет форму пылающей. Меча, да, ребят, я уже понял Да, у меня вот он сейчас, вот он приобретает форму Пылающего меча, нажимаем И пошла серия атак Просто вот так вот, быстренько Да, отлично, мы его убиваем и идем дальше Так, ну что ж, нам нужно срочно отдать, Дойти до лебедки, так, беги Беги сюда, ну что ж, побежали, друзья, побежали, побежали. Нужно бодренько, быстренько бежать. Так здорово. Чего это вы здесь караулите Вам что здесь, блин, я не знаю, припасли что ли? Я ничего не понял. Да? Ну-ка, давайте разбежались все быстренько. Разбежались все быстренько. Кайр Маркен, моя территория. Это как смотрите, жестко, да? Никак я не могу попасть в серию атак. Как он по мне атакует? А я не понимаю. Так можно же уворачиваться по любому от ударов. Так, вот, вот. Сейчас вроде, сейчас вроде не попал. Да, нам нужно, ребят, серию атак ловить. Тогда у нас будут гораздо сильнее наши атаки И наш Геральт просто-напросто разгоняется Так, отлично, этих мы раскидали, идем дальше Так, куда нам, ребят, дальше, ага Дошли мы до точечки, идем дальше о еще один здоровя здоровяк Так, ты, наверное, пока подожди, отдохни а, не быкуй, ты видишь, с кем сражаешься? Я же чё-то ведьмак, Беральт Изривый, не, не слышал про такого, что ли, или чё? Похоже, этому чу чуваку явно неизвестно, кто я такой, но это его проблема, Так, ребят, продолжаем рубить, переключаемся, значит, на X Быстрый стиль у нас сейчас, подожди, где быстро? А вот, быстрый стиль, поехали. Быстрый стиль, погнали. Это тип у нас шустрый противник, против которого лучше шустрыми ударами лупить. Тогда он ничего нам не сможет сделать, но все равно успевает. Так, откисай, родной, отдохни пока, что я здесь сам разберусь. Так, ребят, идем дальше. Бежит наш Геральт, куда-то он спешит. Спешит открыть ворота и... Натыкается на пропасть, просто офигеть какая глубокая здесь пропасть Давай прыгай, ты же черт возьми ведьмак, тебе ничего не будет Подумаешь, пару ног переломаешь Не, не решился наш Геральт прыгать И он натыкается на какую-то и лестницу, которая просто-напросто рушится под его весом Нет, она веками здесь стояла, но вдруг решила обрушиться, когда Геральт по ней побежал Я просто в шоке, как такое могло произойти, ребят? не пройти. За мной, за мной. Логично, черт возьми, железная логика у тебя, братишка. Конечно же, здесь не пройти. Здесь можно только перелететь, пожалуйста, друзья, отращивайте крылья и перелетать. Это крепкий противник. С крепкими противниками у нас силовой стиль. Легко и просто. Так, наваливаем. Наваливаем. Главное вовремя зажимать, когда у нас меч активируется и превращается в красный. Так, отлично. Вроде бы получается. Так, ну что, давай, потанцуем. Вы так умеете, нет? Ты так умеешь, нет, здоровяк Вот так вот, хоба. Я танцую, черт возьми, как бабочка и жалю, как пчела. Так, ну что, пришло твое время, пришло твое время, пиши завещание, отлично, блин, сзади, сзади пропускаю очень много ударов, а, никак, ребят, очень сложно сначала привыкнуть к этому боевому пыта, стилю, который здесь используется, да, потому что постоянно как-то я а, не вхожу в этот ритм, задание обновлено, я должен открыть ворота, ну что ж, подходим к этой штуковине и закрываем все-таки эту лебедочку, да, не даем страшной твари пройти. Мы же закрывать должны, ты что? Или что ты делаешь, что, Геральт? А, он запускает своих. Давай, родной, давай уже, давайте, ребятки, хватит уже там мутузить их. Оставьте их покоя, пришло время отступать. Ой, ой, -ой там это здоровенная хреновина, здоровенная хреновина проходит, все просто в стороны разлетаются. Своих-то надо хотя бы поберечь союзничков, а им похоже пофигу. Вламывается эта штуковина к нам на нашу базу, и тут у нас смотрю закрывать. То открываем ворота, то каким-то странным образом мы их закрываем. Нельзя ли было просто обратно крутилочку повернуть? Черт, чёрт! Геральт, ты нас очень напугал. Неужели я то, такой страшный? Это просто чудо. Вы мне не говорите. Сказать о лестнице. Ламберт и Эскель должны были ее вчера исправить. А вот он. Мы не каменщики. Все в порядке. Нет здесь рукавств. Нормальных кое-как в подземелье. Посмотрите правде в глаза ведьмаки. Они хотят вас ограбить. Трис, дитя мое. У нас нет ничего ценного. Только сталь и шкуры снежных лис. Я про лабораторию. Совсем Вы бомжи, сами что знаете. Кому-то понадобились ваши мутагены. Не делай поспешных выводов. Трис может быть права. Надо узнать, что им... Ну и страшное же у тебя Не лицо. все сразу. Нельзя поворачиваться спиной к сильному магу с химерой на поводке. Нельзя пускать их в лабораторию. Ты права, как всегда, малышка. Геральт, ты уже имел дело с магами. Выясни, что ему нужно. Лео тебя отведет. Просто разведка или... Никто особо не будет жалеть, если слетит пара голов. Ты справишься, Волк. Только помни, что с тобой Лео. Я справлюсь! Черт, возьми, Узнаем, еще что этого происходит, мы дали. тут же вернемся. Не волнуйтесь. Возьми эти зелья. Гром выпей сейчас. Ласточку прибереги. На случай, если понадобится вылечиться. Могу рассказать, как они работают. Я думаю, попозже. Надо убедиться, что больше никто не проник внутрь. Трис, малышка, останься с нами. Вдруг Саволе что-нибудь еще взойдет в Как? Я хотел, чтобы она пошла со мной. И вот так. Ну что ж, нам дали возможность а, наконец-таки открыть свою сумку. Наконец-то, друзья. Вот он, гром. Давайте выпьем его прямо сейчас. Принимаем, ребятки, гром усиления. Иконки всех активных воздействий, оказываемых на Геральта, появляются в кольце окружающим. Ваш медальон, то есть вот здесь вот да, Наведите курсор мышкой по иконке Чтобы получить дополнительную информацию о воздействии Мы можем просто-напросто посмотреть На паузе, что это такой гром а, повреждение увеличиваются на 100% Вероятность уклонения снижается на 50% Отражение удара Снижается до 50% То есть мы становимся сильнее, но менее а, Ловкими, 7 часов Ни хрена себе, как долго действует эта штуковина Так, ладно, пойдемте, ребятки, пойдемте Разбираться, а следующая цель ясна Где, где, куда мне, ребят, надо идти надо идти, ребятки, вот туда вот а, вперед. Где-то здесь должен быть подъем. Так, выходим обратно. Да, выходит. я надеюсь, я правильно иду. Или я или я что-то путаю. Да, я надеюсь, что очень-очень правильно я иду. Ну что, Лео, пойдем проверим, что там у нас что там у нас вообще происходит. Пошли. Давайте поболтаем с ним. Готов Геральт? Готов Геральт. Конечно, готов. Да. Это твой первый бой. Но он реально молец. но я впервые убил человека. Держись рядом. Это реально, ребятки, какой-то еще салага, да, среди здешних ведьмаков. Ладно, пойдем, попробуем сходим в них внутрь, в крепость, посмотрим, да, что там у нас творят эти странные, темные, подозрительные личности. Мне уже хочется выяснить, что им здесь понадобилось прям лично. Сейчас с ними побеседую. Так, ну что? Я слышал все баллады Лютика о тебе. Ламберт всегда говорит, что я никогда не буду таким же быстрым, как настоящий ведьмак. Но сегодня, когда мы тренировались, у меня получилось его ударить. Неужели? Ты ударил Ламберта? Мы фехтовали, когда началась эта страшная буря. Ламберт отвлекся. Я сделал пируэт и ударил его в живот. Конечно же, он не упал и потом побил меня. Когда-нибудь ты станешь хорошим фехтовальщиком. Я знаю. Каждый раз, когда Ламберт наносит мне удар, он говорит, что у меня есть потенциал, а потом смеется. Короче, неудачник ты здесь самый, я так понимаю И мне сейчас выпала на душу такая, такая значит, возможность с этим парнем сходить Ну ладно, что есть, то есть, как говорится Пойдем, попробуем, посмотрим, исследуем, что у нас здесь творится В режиме от третьего лица дважды нажимайте клавиши движения, чтобы уклоняться от врагов Ну спасибо большое вам, большое вам спасибо Я уже и так это, в принципе, понял Так, ну что, зачем мне уклоняться, если вас надо просто-напросто мутузить? Мутузим, ребятки Так, не понял Что это такое, не получается меня пробить Так Неплохо там, смотрю, управляется Лео Он тоже бомбит, смотрю, этих типов Так, попробуем ему помочь Попробуем вот этого замиксуем сейчас быстренько, да Наносим супер серию сильных ударов Так, вот этого типа тоже Никаких шансов у него просто-напросто нет Меня кто-то сзади постоянно пытается наклонить Так, ладненько Леу, смотрите, он вроде бы бьется, но он вообще урона никакого наносит. Я так и знал, что это у нас неопытный сорванец, который даже попасть по врагу не может ни разу. Ну ты, блин, и даешь Леву, конечно же, ладненько. Не суть важно, а проходим дальше Ой, смотрите, сколько мелких врагов У нас здесь, так, ладно, давайте попробуем Так, доставай уже меч свой, доставай свой большой меч И погнали, групповой стиль у нас Друзья, в эфире, сейчас я вам продемонстрирую Как можно биться против толпы мелких Противников, блин, они такие резвые Как какие-то крысы, я вообще не понимаю Так, отлично, расшатываем Есть такое дело, да, достаточно быстро мы с ними Со всеми справились, так, убираем меч Проходим дальше, да, нужно правильно Комбинировать стили, чтобы всегда быть чтобы всегда правильно сражаться со своими соперниками. Эти ступеньки ведут в лабораторию. Ну что ж, пошли. Поехали. Поехали, конечно же. Пошли или поехали. Лабора... Лаборатория ведьмаков, друзья. Добро пожаловать в самую лабораторию, лабораторию ведьмаков. Так, ну что у нас Лагической тут происходит? энергии хватит, чтобы остановить ведьмаков. Ну и голос у тебя. Еще недавно ты жаловался, что совола их всех убьет. Неужели вид одного ведьмака, белого волка, испугал тебя? Подозреваемая личность. На тебя они его считали покойником. Известный убийца. Лео назад. Ну давай же, профессор Рок. Время на вес золота. Сейчас, когда я владею силой круга стихий, больше они нам не угрожают. Ой-ой-ой-ой. Что он творит, а? Кто это такой он? Я хочу, чтобы мутагены были готовы к телепортации через 15 минут. Наши маки нас не побеспокоят. Как он так сделал? Я, я, я тоже так хочу. Дайте мне такую возможность, черт возьми. Я же ведьмак. Я должен уметь это все делать. Мы отрезаны. Надо что-то сделать. Сейчас сделаем. Логический барьер выглядит прочным. Нам нужна трис. Они нас грабят прямо на глазах. Мы должны что-то сделать. Геральт, ты же можешь освободить проход знаком. Знаком? Знаком арт. Я сам не могу. Поломал пальцы на мучильни и не сгибаются. Сделай знак арт на эту кучу обломков. Я не помню знаков. Идем к кругу стихий, огромному источнику силы. В этом месте ведьмаки изучают знаки. Надо попробовать. Так, так, так. Идем. Это уже интересно. Где этот самый круг стихий? Давайте посмотрим, давайте его найдем. Мне нужно срочно овладеть этим. Я должен научиться таким фишечкам. Я же ведь, черт возьми, ведьмак. Так, куда мы идем? Куда этот парень нас ведет? Оказалось, что парень не совсем глупый. Так, вот мы прибыли. А щелкнув левой кнопкой мыши по кругу. А стихи выучите, вы, выучите заклинание. Так, давайте посмотрим. Так, ну что ж, щелкаем. И у нас появляется знак. Получилось? Разобьем эту кучу щебня. Я знал, что это сработает. Отлично. Возвращаемся наверх, а то Ламберт сам убьет Химеру. А, на правую кнопку мыши, друзья, всего лишь надо было сделать. Отлично, расчищаем проход и идем дальше. Что ж ты будешь делать-то, ведьмак? Что ж ты делаешь со мной, черт возьми? Так, идем, ребятки, дальше. О чем вы узнали? О чем мы узнали? Когда мы зашли в лабораторию, там уже были бандиты. Да-да-да. Они что-то искали. Мак использовал силу круга стихий для создания магического барьера. Чума сифилис и проказа. Вы просто как дети. Почему вы не сказали мне о круге? Чума Сифилис. И проказа. Мы ведь думали, что это не так уж важно. Если этот маг настроился на круг, он сможет, например, создать устойчивый портал и перенестись со всем вашим оборудованием в любую точку континента. Вот даже как, да, а? мы ошиблись, извини. Но ты же сама говорила, что это не опасный маг. Я же сказала, что не знаю его. Первым делом надо защитить лабораторию. Чё, не поникуй, Меригальд. Мы знаем, ты бы хотела увидеть наши ведьмачьи тайны. мир. Если этот идиот не заткнется, я за себя не ручаюсь. Хватит! Ламберт, перестань обращаться к Трис по фамилии. Относись к ней с уважением. Трис, не сердись. Но если мы пойдем в лабораторию, то окажемся между двух огней. Нам разделиться? Геральт прав. Мы должны убить Химеру и защитить лабораторию. Нам надо разделиться. То куда идет. Я спускаюсь, ведь только я могу разрушить барьер. Весемир? Я останусь здесь и разберусь с Химерой и Саволой. А ты, Геральт, нам обоим может понадобиться твоя помощь. Так, так, так. А, ну что ж, лаборатория-то важнее, я пойду с Трис. Да, друзья, я давно хотел это сделать. Мой выбор, конечно же, лаборатория. Я, конечно, пойду, друзья, Стрис. Я уже это очень давно хочу. Возможно, что-нибудь мне там и перепадет. Важнее. Я пойду стремлю. Конечно, конечно. Все правильное тоже. решение, мужик. Эскель и Ламберт остаются со мной. Савола читает заклинание. Что-то сейчас произойдет. Давай посмотрим, что произойдет. Так, так, так. Земля дрожит. Чувствуете? Сейчас прорвутся. Опять это чудовище. Опять и... оно прорывает нашу оборону. Для нее это совершенно ничего не стоит. Стены просто рушатся, все ломается. Этот маг продолжает нас преследовать. Вот это, да, вот это питомец, конечно, у него крутяцкий. Так, давайте, ведьмаки, работайте. Защитим а мы в лабораторию по-быстренькому. Да, ребят, убегаем в лабораторию. Вы пока тут справляйтесь как-нибудь сами, да. А вось у вас даже и получится, я в вас верю. Ну, а мы пошли в лабораторию. Там гораздо тише и спокойнее. Да, правильное решение. А, Геральт, да, я... Поддерживаю тебя в этом. Так, ну что у нас тут в лаборатории? Чем займемся? Нас ждет тяжелая битва. Битва, Возьми блин. Возьми этот эликсир. Ведьмаки называют его Филим. Я думал, чем Он другим займемся. Он ускоряет за... ну, восстановление энергии. Отлично. Это полезно, когда дерешься с магами. Идем. Так, так, так. А, нужно выпить филин. Где у нас этот филин? Смотрим. Так, это что? Это у нас филин. Давайте попробуем еще немножечко. Опачки, готовенько. Еще один эффект. Посмотрим, что делает филин. Значительно ускоряет восстановление энергии. Осталось времени а, 7 часов 59 минут. Так, ну что ж, поехали. А Где у нас враги? А, нужно с ними уже разобраться. Я смотрю, у нас уже светает. Ой-ой-ой-ой-ой. Мы здесь, кажется, уже были. Поехали еще разочек пройдем по, этому, а, по, -по, -по, -по этой площади. Так, что это такое? какой-то портал сюда пришел этот мужик он пришел сюда один так ну что дальше нет пути белый я не позволю вам нарушить планы моего хозяина я сейчас позову сильного дема черную рожу который тебя. вас выпотрошить он вымотался после телепортации Ему силы хватит только на магические фонарики Иди, мы им займемся и присоединимся к тебе еще до того, как ты разрушишь барьер Магические фонарики только может сделать так Что творится, люди? Что творится? Вы смотрите, что здесь у нас происходит Так, поехали Начинаем мы этих твоих людей расшатывать. Потихонечку один готов. Подожди, еще вот этого сейчас мы потихонечку. Так, второй готов. Третьего давайте забьем. Давай уже бей, Геральд, не стой. Не стой. Просто так есть такое дело. Еще одного типа задеваем. Так, отлично. И давайте разберемся с этим нагрецом. Так, он, похож у нас быстрый. Быстрый стиль. Нам точно здесь поможет. Так, не понял. Не понял, не помогает. Так, а если сильный стиль? Сильный стиль не позволяет, и быстрый стиль не позволяет. Ну и маг нам попался, конечно же. Жесткий, да. Сильный стиль помогает. Немножко мы пробиваем. Постараемся добить его по максимуму. Блин, у меня кончается хпшечка. А он продолжает по нам оттачить. И здоровья, я смотрю, у него не так уж и мало. Да, маг, конечно, попался не из робкого десятка. Надо бы постараться, чтобы его вынести. Как это никто? А я? Ты про меня забыл. Да, один удар и... Совсем этот парень у нас, я смотрю, выдохся. Так, так, так. Геральт, ты был прав. Они идут в лабораторию. Откуда ты знаешь? Что ты здесь делаешь? Что там с этим монстром наверху? Я хотел помочь, но не мог пробиться через этот странный круг. Саволок кормит червей. Вот что важно. Нам надо добраться до лаборатории. Идем. Так пошли в лабораторию, чувак. Нам осталось совсем немножечко. Совсем чуть-чуть Где же эта лаборатория? Давайте посмотрим Да, здесь она у нас уже а, недалеко Что это? Что это такое? Они грабят лабораторию Что с тобой, Трис? Тот маг Недооценила его Быстрее! Похоже, ее вырубили, а Похоже, вырубили И, похоже, мне придется делать все а, самому Ну что ж, идем в лабораторию Посмотрим, что у нас творят эти гады Заходим, друзья Заходим в лабораторию Так, осторожно, осторожно Это кто такие? Все, у нас тут, смотрю, застава а это мы ха, ха я думал это против нас застава это мы так что-то летит там что-то не смотрю ищут походу эти типы что-то ищут Им что-то очень срочно нужно важное найти какие-то свитки я смотрю так так так нашел теперь у нас есть все так уже так быстро что это он там интересно нашел такое не тут-то было качок мы уже здесь Сейчас придется тебе как следует объяснить, что ты здесь делаешь и что тебе было нужно. Давай, рассказывай. Ну что ты на меня так смотришь своими бычьими глазами? Давай. Профессор, займись ведьмаками. Так. Профессор сейчас, смотрю, решит вопрос. Так, а этот парень куда-то уходит, да. Он просто-напросто телепортировался и все. Молвит, ведьмак собьет стрелу на лету. Ну, бывало дело, да, иногда бывало, я помню, что мог еще, не знаю, как могу сейчас или нет, давай посмотрим. Ну-ка, давай посмотрим. Что ж ты ждешь-то, стреляй уже? Куда ты пошел, Лео? Куда проверим. Куда он Лео, пытается стой. пройти? Бах, и я так понимаю, товарищи, мы потеряли, да? Этот парень точно не собьет Вот я бы сбил, а вот он Байка. А, вот, а вот он, к сожалению, не смог На тебя мечом по голове Не долетает мой меч, к сожалению Капец, друзья, нашего Лео вырубили Нет, Лео, нет, очнись же, чувак Что с тобой произошло? Я не, я не перенесу эту Пробита потерю легкая, он Я не потерплю, ребятки, эту где потерю Белого? Так, где он, да Достаньте уже этот экстракт Побыстрее, Держись, человеку, человеку плохо Человек помирает, но ну, сделайте что-нибудь. Что, что же вы стоите-то, ведьмаки? Что вы Ведьмир... стоите Лео умер. Вот такая, ребят, нехорошая история. Вот такое вот у нас грустное начало в Ведьмаке, да. Как это случилось? Он напал на профессора. Я не успел. Эх ты, ты же это резкий. Это не только твоя вина, Геральт. Мы все виноваты. Трис сражалась за нас и чуть не погибла. Плохие времена для ведьмаков. И что-то мне подсказывает, что будет только хуже. Наверху безопасно? Относительно. Там есть пара заплутавших бандитов, но с ними можно разобраться позже. Ты устал. Я хочу, чтобы ты отдохнул. Я присмотрю за тобой. Да, ну и денек, конечно, сегодня у нас выдался. Это просто нереальное нападение на нашу с вами заставу ведьмаков. Щелкните левой кнопкой мыши по иконке Медитации в диалоге, чтобы Войти в режим медитаци Медитации. Ну что ж, друзья, нам тут Предлагают дальше обучение Кое-каким своим ведьмачьим навыкам Ведьмачьим плюшкам, приколюшкам Чтобы немножко прокачать своего Персонажа. Ну что ж, я думаю Начало положено до да, прохождения Ведьмака первого. Созритель, что ты думаешь По поводу нашего нового прохождения Старой игрушечки с 2008 года То напиши, пожалуйста, мне об этом Обязательно в комментариях. Я по Смотрю и обязательно тебе а, отвечу. Ну и для того, чтобы братишка Скрэч продолжал дальше проходить эту, эту замечательную РПГ РПГшечку, давайте наберем на это видео хотя бы 500 просмотров и 50 лайков. И братишка Скрэч исполнит обещанную сию же а, минуту. Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея!